Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре VivaStars. Это первый урок мини-тренинга по YouTube. Я расскажу основной секрет YouTube, расскажу, почему YouTube является жизненно необходимым инструментом. Если вы хотите быстро выйти на какие-то результаты, стать известным, Человеком, собрать команду людей которые вам доверяют людей которые хотят следовать за вами как за экспертом в этом ролике я кажу чему вы научитесь в рамках этого курса и уроки этого мини тренинга будут записаны в формате стоп кадр я буду выдавать какую-то информацию, предлагать, нажать на паузу и повторить эти действия. И затем продолжить просмотр обучающего ролика. Возможно для кого-то при первом просмотре посмотреть ролик до конца понять, что вам придется делать, запустив ролик второй раз, именно выполнять пошагово действия, о которых я рассказываю в ролике. Итак, почему же YouTube? В чем секрет YouTube? Почему различные конкуренты, которые заявляют, что они вырвут пальму первенства у YouTube? Видеохостинги, которые работают уже достаточно давно, хорошие видеохостинги, собирающие вокруг себя большое количество зрителей, все-таки никак не могут опередить YouTube. Значит, в чем же тайна или секрет YouTube? На самом деле все очень просто. Основной секрет YouTube заключается в том, что этот видеосервис изначально создавался бесплатным. Для того, чтобы стать популярным на YouTube, не требуется никаких денежных вложений. Все, что вам нужно делать, записывать регулярно видео. И даже если вы не знаете, что такое SEO-оптимизация видеороликов на YouTube, не умеете делать каких-то качественных описаний, очень красивых графических значков, то есть по большому счету вы ну, практически ничего не знаете о YouTube, можете только записать видео. Но если это видео записано на актуальную тему, если у этого видео понятный и цепляющий заголовок, Ваше видео в любом случае, даже если оно никаким образом не продвигается, будет набирать просмотры. Я вам показываю пример нашего канала «Здоровье, красота и благополучие» и показываю ролики, которые, как говорят, попали в тему. То, что сейчас ищет, то, что сейчас нужно. Дистанционное образование требует каких-то понятных видеоинструкций, поработать с самым популярным на данный момент средством, это сервисом Zoom. И вот ролики на эту тему, обратите внимание, абсолютно без каких-то усилий с моей стороны набрали тысячу просмотров. Но не это самое важное в YouTube. С моей точки зрения самое важное в YouTube это то, что YouTube продолжает работать на вас постоянно. Это очень благодарный сервис, самый благодарный сервис, самая благодарная социальная сеть. А в чем же эта благодарность? Вот если у вас есть опыт работы в социальных сетях, то вы можете увидеть. Я вам покажу свой пример. Вот социальная сеть ВКонтакте, могу открыть своих Одноклассников, Facebook и так далее. В этих социальных сетях у меня была мега высокая активность, но... Последние два года я сюда просто ну, не заглядывал практически, но в лучшем случае заходил, отвечал на какие-то сообщения личные. И что произошло? Я не скажу, что мои профили полностью умерли, но количество просмотров моих постов, количество заявок в друзья, количество... Если вы не совершаете какую-то регулярную активность в социальных сетях, ваши странички замирают, жизнь на них останавливается. На Ютубе ситуация принципиально другая. Я вам показываю свой канал, которым я активно занимался, но опять же, вот последние два года я сюда не выложил ни одного нового видео. Это все ролики записанные 4 года назад, 2 года назад, два года назад, 2 года на канал не выкладывалась никакая информация, но просмотры идут. Даже ролики, о существовании которых я забыл, и что я там рассказывал, я уже не помню. Эти ролики просматриваются, эти ролики комментируются. То есть YouTube продолжает меня благодарить. Вся проделанная ранее моя работа на YouTube, она приносит мне результаты. Даже при условии, что я не занимаюсь этим каналом. Конечно, если вы занимаетесь своим каналом, проявляете активность, общаетесь с другими авторами YouTube, выкладываете ролики на каналы, комментируете чужие, ну то есть делаете все то, что вы делаете в любой социальной сети. Конечно, эффект от вашего YouTube канала возрастает в разы. Ну, а чем же еще хорош YouTube, особенно для нас, как для людей, которые продвигают себя как эксперта, людей, которые работают в области MLM. MLM это бизнес отношений если вы хотите привлечь людей вы должны показать себя а лучший формат показать себя показать свою экспертность это что-то рассказать людям обращаясь к ним напрямую как это можно сделать не выходя из дома пожалуйста веб-камера самая простейшая и любая программа записи либо онлайн трансляция и если вы регулярно записываете видео своих мероприятий, своих встреч, и выкладываете их только в одну социальную сеть, ну, например, Инстаграм любимый ваш, либо ВКонтакте, либо только выкладываете в Фейсбук, вы теряете колоссальную аудиторию. Та аудитория, которая сейчас объединилась вокруг Ютуба. Как сейчас люди ищут информацию? Да, они в первую очередь заходят на Яндекс и что-то там пытаются найти, но... Если вы хотите узнать, понять, как что-то делается, как выполнить то или другое действие, люди заходят на YouTube и ищут какую-то видеоинструкцию, которая рассказывает им, как выполнить то или другое действие в формате видеоинструкции. Лично я поступаю именно так. Читать какие-то тексты бывает очень сложно и непонятно. Проще взять видеоролик и посмотреть, на что нужно нажимать или что и как нужно смешивать, чтобы добиться какого-то нужного результата. Поэтому если вы свои видео выкладываете в свою любимую социальную сеть и выкладываете ее на свой YouTube-канал, эффективность от вашей работы вырастает минимум в два раза. Цель нашего курса – Научить вас легко и просто, а это правда очень несложно, создать свой YouTube канал, правильно его оформить, научиться загружать видео на YouTube канал и научиться проводить прямые трансляции с YouTube. В открытой части нашего тренинг-центра тренинг по YouTube будет очень простым, доступным каждому. В закрытой части я расскажу о тех настройках, которые требуются уже для продвинутых. Я расскажу, как эффективно продвигать видео, как его оптимизировать, чтобы быстрее выходить на результат. То есть для тех, кто получит уже первые результаты от своих YouTube-каналов, а результаты однозначно не заставят себя сдать, вы можете перейти на следующий этап изучения Ютуба, изучать YouTube уже на более профессиональном уровне. Ну и в заключение я хочу сказать еще об одной интересной особенности Ютуба, о которой, наверное, многие и даже и не знают. YouTube ⁇ это очень популярный видеосервис, информацию из которого черпают множество ресурсов. И если вы свое видео, записанное на актуальную тему, загружаете на YouTube канал, через какое-то время вы можете увидеть свое видео в поисковой выдаче Яндекс. Вы свое видео можете увидеть на сайтах, о существовании которых вы даже никогда и не знали. Очень много сайтов выдергивают популярные ролики с YouTube по какой-то тематике и загружают их себе, потому что это очень интересный и востребованный контент. И ваше видео начнет вирусно распространяться по сети, и о вас будут узнавать колоссальное количество новых людей. Поэтому не использовать возможности YouTube, которые даются вам абсолютно бесплатно, бескорыстно, это с моей точки зрения неверно. Успехов, продвижения и развития ваших YouTube каналов!